Всем привет! Вы на канале Мое Хобби. И сейчас я докажу, что красивых баночек много не бывает. Согласитесь, когда баночки из-под кофе, овощных заготовок или детского пюре становятся пустыми, мы их, как правило, выбрасываем. А зря! Они могут стать оригинальными, очень красивыми и, главное, полезными в каждом доме. Для этого их стоит просто украсить по своему вкусу. Посмотрите, какие баночки есть у меня. И это всего лишь небольшая часть. Но все они мне очень нужны. Вот в этой баночке хранятся конфеты. В этой баночке черный чай. А эта баночка хранит в себе разные пуговки. И даже маленькие баночки нужны мне для специй. В такую баночку можно положить, например, шиповник. А в эту красавицу сушеную малину. Есть у меня еще вот такая баночка, она для сухой мелиссы и даже вот такая красивая бутылочка. А для чего она? Каждый решает для себя сам. Как вы уже заметили, мне нравятся домики, салфетки с домиками, баночки в виде домиков. Но самое главное, чтобы ваши баночки не оставались пустыми. Тогда они принесут в вашу семью богатство. Да-да, есть такая примета. А как я украшала свои баночки? Я вам обязательно покажу немного позже. Поэтому следите за новыми видео.